Всем привет дорогие друзья из солнечного и жаркого кемера мы продолжаем знакомить вас с магазинами где продается качественная одежда и обувь и на этот раз мы приехали в кемер почему в кемер потому что многие из вас отдыхают в кемере и в анталии и просят нас сделать обзоры из магазинов одежды и обуви именно в кемере и в анталии и сейчас мы находимся в местечке генюк который находится недалеко как от анталии так и от кемера сюда вы можете приехать на э, обычном автобусе и мы пришли в магазин а раз шус магазин обуви а где можно приобрести качественную обувь кожаную обувь производства турции от производителя по супер ценам владелец этого магазина фарад Бей занимается этим бизнесом уже более 15 лет и он занимался оптовым бизнесом, а сейчас у него есть магазин, как в Кемере, который расположен, как я уже сказала, в местечке Гойню. В описании к этому видео смотрите все контакты этого магазина. И магазин, новый магазин они открыли в Анталии, поэтому если вы захотите посетить магазин в Анталии или в Кемере, смотрите в описании к этому видео все контакты. Видео из магазина в Анталии будет следующим. Поэтому в описании к этому видео вся информация по поводу этих магазинов. А сейчас давайте пройдем внутрь и посмотрим, что же у них продается. Друзья, хочу вас познакомить с владельцем этого магазина, Ферат Бэйм. Мы, Yani o yüzden fiyatlarımız bizim çok uygun. Yani fabrika satış fiyatı, toptan fiyatları. 5 yıldır aynı yerdeyiz. Bütün arkaplarımızın hepsi gerçekleri ve birinci sınıf ürünler. Bir mağazamızda Antalya'da var. Antalya merkezi Konya altında bir tane daha mağazamız var. Поэтому в описании к этому видео смотрите все контакты этого магазина, социальные сети и, конечно же, место расположения на карте. Ну и, конечно же, не забывайте, если вы находитесь в Анталии, вы можете посетить магазин в Анталии. Если вы находитесь в Кимере, то можете приехать в магазин в Кимере. И в описании к этому видео будет номер ватсапа, здесь есть русскоговорящие работники, поэтому вы смело можете писать на ватсап, и ребята проконсультируют вас по поводу моделей, цен, качества, в общем, всего того, что вас интересует по поводу обуви. В этом магазине работает русскоговорящий персонал, а непосредственно Фюсейн Бэй, который нам покажет и расскажет о том товаре, который продается в этом магазине, о качестве, о ценах. В общем, о всем том, что вас интересует по поводу обуви. Вот такие вот модели есть. И снутри, и снаружи они все кожаные, с каблуком прям красивые. Это вот, например, осенняя. Такие вот есть бордового цвета тоже. Замшевые есть с таким красивым нарядом. Каблучок с камнем, маленький камушкой здесь вот. Пожалуйста. А здесь вот это стретч. Здесь вот замш кожа тоже, и снутри тоже это кожа. Ну цены в зависимости от модели меняются. Например, э, осенние у меня от 30 до 45 долларов. В зависимости от модели меняются, конечно же. Например, вот это, который я вам показал, это у меня стоит 30 долларов. Mm -hmm. Вот такие вот спортивные есть тоже. вот Пожалуйста, тоже кожа изнутри. Внутри тоже утепленный вариант. Видите, такие разные цвета есть. Тоже вот кожа. Вот осенние. Тоже у него стоимость 35 долларов стоит. Например, у нас не только зимние есть, но еще вот и летние есть, и осенние вот кожаные кроссовочки есть тоже. Например, стоимость э, этих товаров, ну, начиная от 25 до 35 долларов. Ну, конечно, в зависимости от модели цены меняются. Такие летние, более открытые, например, бацанушки с небольшим каблуком, тоже вот они все кожаные, как видите, пожалуйста и снутри и снаружи они все кожаные но в зависимости от модели в основном здесь от 25 до 30 долларов сапоги тоже для наших гостей кто живет в холодных городах вот такие вот пожалуйста внутри тоже это натуральный мех видите и снаружи и снутри все натуральное у нас вот это у меня стоит 80 долларов Есть вот такие модели например без каблука видите тоже натуральный мех внутри, все натуральное, тепло держит тоже. Вот такие вот у меня модели с каблуком тоже. Это чисто зимняя. Вот это у меня стоит она 40 долларов. Натуральный мех изнутри внутри и снаружи. Вот еще есть такой зимний вариант, ботиночки. Вот, пожалуйста, вот смотрите. И вот у него мех натуральное все, чисто зимнее это тоже. У него, например, цена стоит тоже 40 долларов. Размеры начинаются от 35 до 40, 41 размера. С каблуком модели, пожалуйста. У него тоже вот такой мех, толстый. Вот это у меня стоит 85 долларов. Но в зависимости от модели, у меня в основном э, сапоги начинаются с 50 долларов до 100 долларов. Небольшой каблук такой, вот видите пожалуйста тоже он зимняя вот у него цена стоит 75 долларов уважаем пасоножки там с каблуком пожалуйста вот один модель вот тоже кожаная внутри вот видите с каблуком тоже очень удобные эти у меня стоят 25 долларов пожалуйста чисто кожа Ну, здесь тоже у меня цена меняется в зависимости от модели от 25 до 35 долларов Пацаножки, вот есть шлепницы есть. У них, например, цены от 20 до 25 долларов. Например, разные э, цвета есть. Шлепинцы такие вот тоже ортопедические, пожалуйста, они очень удобные. Видите, чисто кожа, есть есть Они, например, у меня стоят э, 15 долларов. Вот еще такие магазиночки есть, вот, пожалуйста. Видите, у них есть разные цвета. Есть гранатовый, есть красный цвет, есть пудровый цвет. А у них цена вот, например, до 20 долларов. Вот такой вот черный цвет имеется еще. Пожалуйста. Белые есть тоже. Вот такие вот есть еще. Отопедические тоже очень удобные. И внутри кожа, и снаружи кожа. У нас цены сейчас очень хорошие, потому что 80% товара это наше свое производство. Мы сами оптом отправляем за границу, там в Россию, в Украине и другие страны тоже отправляем. за это у нас цена очень хорошая, потому что 80% товара э, у нас свое производство. Вот, для мальчиков тоже красиво, туфельки тоже они очень удобные. Тутуби – это самая лучшая фирма в Турции, очень ценится тоже. Пожалуйста, вся кожа и, и снаружи. У них, например, цены э, 25 долларов. Для наших принцесс еще такие вот такие вот есть, зимние тоже они. И с снаружи, вот они все кожаные. Такие вот зимние ботиночки. Это, например, нубук Тоже внутри вот, утепленный такой. Видите? У него, например, цена стоит э, тоже 25 долларов. Осенние ботиночки, пожалуйста. Тоже кожа. И с снаружи. Здесь шнурки. Это вот сюда еще открывается. Вот, внутри тоже. У него утепленный вариант тоже. У них есть разные цвета. Например, есть э, не блестящие такие черные, есть э, коричневые цвета. Например, они у меня стоят 300 долларов, школьные. Тут -туби тоже. У него цена стоит 20 долларов. Здесь киуги, пожалуйста, вот тоже кожа натуральная, вот мехом, натуральный мех тоже, вот есть разные цвета. Они у нас стоят... Э, в зависимости от модели от 20 до 25 долларов вот, пожалуйста. Размеры у нас имеются тоже Кожаные ботиночки такие Красивые вот тоже от Тутуби Мужские, ну для мальчиков тоже Зимние, тоже утепленные вот Пожалуйста Они тоже в зависимости от модели стоят от 20 до э, 25 долларов Пожалуйста Вот такой вот еще цвет есть Тоже чисто коричневые, тоже кожаные они вот Кожаные тоже тоже утепленная тутуби. Тоже для наших принцесс маленьких. Видите? Вот, пожалуйста. Вот тоже утепленная. Толстая подошва, качественное изделие. В зависимости от модели, они стоят от 20 до 25 долларов. Вот кожа чисто натуральная. Тоже у него вот внутри утепленный вариант. Летние такие вот босоношечки, пожалуйста, вот видите. Тоже они вот кожаные. От э, 20 до 25 размера имеется тоже. Это для мальчиков. Вещи э, для наших принцесс вот такие, вот красивые такие пацаношечки. Тоже чистая кожа. Вот такой у ну, пожалуйста. Мягкая подошва тоже. Красивая, очень удобная. Вот такие вот есть, например, замшевые школьные туфельки, видите? Они у меня стоят от 20 до 30 долларов, например. В зависимости от модели. Более спортивные есть. Вот такие. Вот, тоже чисто кожа. Это и внутри, и снаружи. Мягкая подошва. скользкая тоже. Тоже это кожа. И внутри, и снаружи. Например, это у меня стоит 25 долларов. Размеры э, начинаются от 30 до 40. Размеры есть. В магазине АРАС представлен огромный выбор самой разнообразной обуви, начиная от летней и заканчивая обувью на меху для супер низких температур. И сейчас Хюсейн Бэй нам расскажет и покажет самые интересные модели из всего вот этого вот огромного разнообразия, потому что в этом магазине представлено около тысячи моделей сапог, ботинок, обуви на меху и без меха и я абсолютно уверена в том что придя в этот магазин вы найдете ту пару обуви которая подойдет именно вам по всем параметрам по цвету по высоте каблука и по качеству кожи потому что некоторые например любят вот такую вот обычную черную кожу некоторые предпочитают кожу с лазерной обработкой я например очень люблю лаковую кожу здесь огромный выбор ботинок не только классических скажем так но и из разнообразных материалов разнообразной отделкой разной обработкой и конечно же разных цветов начиная от классического черного и заканчивая вот такими вот интересными ботиночками на натуральном меху похожими на уги в общем смотрим ассортимент и цены вот этого вот огромного отдела сапог и ботинок очень большой выбор тоже сапогов как видите очень много вот разные сапоги есть на любой вкус пожалуйста вот с каблуком вот кожа тоже натуральная натуральный мех а на плюс у него цена стоит 75 долларов. Спортивные тоже. Чисто кожа тоже это. Натуральный мех тоже. Тепло держит тоже. Например, у них цена стоит 70 долларов. Замшевые тоже. Вот у него тоже мех очень хороший. Видите, какой мех натуральный. У них цены, например, стоят 65 долларов. Например, они делятся на три части вот так покажу вот есть такой цвет еще это как ботиночки можете использовать как уги можете использовать и как сапоги можете использовать теплый мех это зимние чисто и вот такие вот разные цвета есть тоже кожа натуральная кожа это мех тоже если это натуральная тоже тепло зимняя вот это вот э, у меня цена стоит 85 долларов у нас например цены от Начинается в сапогах от 50 долларов до 100 долларов. Например, размер у нас начинается от 35 до 42. Размеры имеется у нас. Такой вот тоже модель с брошкой. Вот видите, тоже европейка. Это видите, какой мех натуральный тоже тепло держит. Это вот у нас стоит 80 долларов тоже. Это наше производство. Из-за этого у нас цены очень хорошие. Небольшой каблук тоже. вот Видите, с мехом. Видите, натуральный мех тоже. Натуральный мех, и снаружи вот кожа, толстая подошва не скользкая тоже, видите, резиновая Например, это у меня стоит уже 75 долларов Ботиночки, пожалуйста, с каблуком, видите вот он тут тоже утепленный такой, осенний это Тоже все кожа и снутри, снаружи, пожалуйста Стоит 40 долларов С мехом, натуральный мех тоже, и вот кожаный, видите вот тоже стоит 40 долларов у нас, необычно такой модель тоже, кожа тоже снутри и снаружи, мисковская подошва, вот внутри тоже такой мех небольшой, тоже это осенний. Это у меня, напрямую, стоит 35 долларов, вот видите, тоже кожа натуральная, это например у нас стоит 30 долларов, вот такой у него мех там внутри тоже, вот тоже 30 долларов стоит, красивый тоже очень. Есть еще вот такие вот разного модели. Пожалуйста, бордовый цвет. Вот они у меня стоят тоже 35 долларов. Разные модели есть, видите. Вот тоже это кожа натуральная. Тоже здесь небольшой мех, тоже вот. Осенняя тоже. Это у нас стоит тоже 40 долларов. Видите, с каблуком так. Тоже кожа натуральная. Цвет тоже прекрасный такой. Все у нас здесь утепленное. Тоже наше производство. Это, например, у нас стоит 35 долларов. Красивые тоже очень, вот. тоже мех утепленный, они у нас стоят 300 долларов, видите, подлинный каблук, вот такой мех, натуральный мех, натуральная кожа, вот это у нас стоит, например, 45 долларов, спортивная, видите, тоже кожа вот натуральная, вот такой, внутрь тоже покажу. Вот такой толстый мех это например у нас стоит тоже вот 40 долларов такие вот такие более классические вот э, ботинки видите тоже кожа вот натуральная вот внутрь тоже натуральный мех это у нас стоит вот тоже 40 долларов такие необычные модели тоже замшевые вот мех такой это у нас стоит 35 долларов количественного цвета темно количественного цвета сам пожалуйста, вот, тоже утепленный вариант, тоже осенний, видите Это у нас стоит тоже 40 долларов вот, тоже кожа с внутри Более спортивный вариант это цена стоит вот 300 долларов Кожа снаружи Тоже, видите, утепленная Вот это у нас стоит 40 долларов Ботаники кожаные Внутри тоже небольшой мех осенний кожа натуральная мех натуральный нескользкая подошва но ну, у них цены стоят о, это вот 45 долларов мягкие тоже очень вот кожаные видите и смотрю тоже у него например натуральный мех вот это у нас стоит например 40 долларов есть такие интересные модели раз кожа натуральная тоже мех натуральный вот это у нас стоит 35 долларов это осенний вариант вот это у нас стоит 35 долларов кожаные это тоже вот осенние это тоже у нас стоит 35 долларов более классический вот еще есть небольшой мех маленький это у нас стоит 35 долларов тоже у них есть разные цвета вот такие вот зеленые цвета есть у них потом есть еще светло-коричневые цвета такие вот пожалуйста как видите у нас очень большой выбор э, ну потому что 80 процентов э, наше производство э, в основном мы производим для наших гостей кто приезжает из холодных стран размер у нас начинается э, женского от 35 до 42 размер имеется у нас э, на зимних обуви но ну, также есть и летние тоже есть большие размеры от э, 35 до 41 размер имеется тоже помимо того что здесь представлен большой выбор повседневные обуви ну такой классической которую мы носим каждый день зимой или летом здесь большой выбор и спортивной обуви вот с этой стороны мужские кроссовки у нас стоимость зависимости от модели от 20 до 30 долларов Например, с левой стороны тоже вот кожаные кожаной кроссовки, у них тоже цены начинаются от 25 до 35 долларов Тоже вот разные есть, белые, черные, белого цвета Кожа натуральная, видите, и снутри, и снаружи, очень легкие они, пожалуйста У них есть разные цвета, Красные есть, вот такой вот синий есть Потом вот такой коричневый цвет есть у них, пожалуйста Например, эти у нас стоят 25 долларов. Мягкая кожа, пожалуйста. Мягкая подошва, очень удобная, например. Видите, вот они тоже у меня стоят 25 долларов, они тоже очень удобные. Например, вот эти у меня тоже стоят 25 долларов, они тоже очень удобные. Они чисто летние, замшевые. У них силиконовая подошва, тоже это очень удобно. Самые удобные подошвы, вот подошва, вот силиконовую подошву это. Они у меня стоят 300 долларов пожалуйста тоже очень легкие видите тоже силиконовая подошва тоже мягкая ортопедическая Например, они у меня стоят 25 долларов в зависимости от э, модели меняются цены но ну, у меня где-то эти туфли от 25 долларов до 35 долларов летние шлепинцы пожалуйста вот тоже очень удобные видите чистокожа тоже тоже наше производство вот такие вот есть пожалуйста разные у них есть разные там цвета тоже вот коричневый цвет тоже есть пожалуйста вот они у меня стоят 20 долларов тоже И вот такие вот классические есть например это у меня стоит уже 35 долларов вот еще такой спортивный есть силиконовая подошва тоже вот черного цвета вот это у меня стоит 300 долларов Помимо того, что в этом магазине представлен огромный выбор женской обуви, начиная от летней и заканчивая зимними сапогами, здесь также есть огромный выбор мужских ботинок, зимних, демисезонных, осенних, весенних. И, конечно же, очень много обуви больших размеров, вплоть до 48. И, как я уже сказала, в описании к этому видео есть телефон WhatsApp. Обращайтесь, узнавайте, есть ли размеры ваши какие модели. И ребята проконсультируют вас по WhatsApp. Ну и, конечно же, приехав в Турцию, и если вы здесь находитесь и живете, приходите самостоятельно в этот магазин. И я думаю, что вы останетесь под впечатлением, потому что выбор здесь действительно огромный. Одевает большой размер, вот такие вот кожаные. Здесь очень удобно тоже, как осенние тоже. Видите? Это у нас стоит 35 долларов, например. Ну, например, у нас здесь есть еще мужские зимние ботинки вот, легкая тоже очень вот кожаная вот натуральный мех тоже внутри с двух сторон замок вот имеется здесь пожалуйста натуральный мех это стоит у меня 45 долларов пожалуйста вот видите такой мех тоже натуральный мех кожа нисковская подошва тоже видите это у меня тоже стоит 45 долларов уважаем. вот есть более спортивные варианты вот видите тоже этот ноутбук называется у нас вот пожалуйста мех натуральный тоже у них есть разные цвета вот такие коричневые цвета есть вот такой синий цвет есть такой еще такой красивый ботинки есть кожа натуральная она тоже у меня стоит 45 долларов вот есть еще такие вот ботиночки у нас красивые натуральный мех Пожалуйста, все натуральное. Тоже это стоит у нас э, 45 долларов. Кожа тоже натуральная. Тоже наше производство. Вот натуральный мех тоже. Это тоже у меня стоит 40 долларов. Коричневый цвет. Натуральный мех. Нескользкая подошва. Пожалуйста. Это у меня стоит 45 долларов. Есть еще у меня классические модели, вот такие вот пожалуйста видите вот тоже утепленный он тоже у него вот внутри натуральный мех пожалуйста видите нискоская подошва тоже это у меня стоит 45 долларов в зависимости от модели у меня цены на мужские ботинки начинаются от 40 до 60 долларов размеры мужских ботинок начинаются от 40 до 45 Размеры имеются у нас, цветные есть более, пожалуйста, вот, нубок тоже Внутри тоже утепленный, вот если у него вот еще такой желтый цвет есть, такой цвет есть Как видите, у нас очень большой выбор э, на любой вкус, на любые ноги, на любой э, размер у нас имеется Обувь кожаная. У нас 99% процентов изделий, все, все кожаные И насчет цены тоже не переживайте, никого в обиду не дадим. Все еще можем торговаться тоже. Сапоги, ботиночки, кроссовки, ортопедические, не ортопедические. Все обуви у нас есть. Только приходите, будем примерять, обувать. Приходите, добро пожаловать. Будем рады вас видеть в нашем магазине. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезным. Конечно же, когда вы приезжаете в Анталию, в Кемер, приходите в магазин Арас. Не забывайте пользоваться сервисом, который предоставляет этот магазин. В описании к этому видео все контакты этого магазина. Магазины находятся в Кемере и в Анталии. Обязательно приходите, смотрите, выбирайте. А я уже присмотрела для себя идеальные сапоги, которые я искала давно. Это сапоги на плоской подошве из лаковой кожи без каких-либо украшений посмотрите какая красота поэтому я уверена на сто процентов что в этом магазине вы найдете для себя самую идеальную пару обуви на сегодня я с вами прощаюсь я сейчас буду мерить что-то для себя а вы приезжайте в турцию приходите в магазин а и конечно же покупайте качественные вещи и носите их с удовольствием на сегодня я с вами прощаюсь, всем всего хорошего, пока-пока.